Вот и К-15 На данный момент сотрудники Повышают свои полномочия Все вскрытые здесь Бьют, никого не жалеют Находимся мы на плом Промзона вся горит Сейчас на данный момент прорываются Они к нам, чтобы бить продолжать В жилке кто остался, убивают всех Люди, ну кто-нибудь отзовитесь И нам нужна ваша помощь И поддержка на данный момент Два трупа в зоне Два трупа в зоне уже есть Помогите нам! Помогите, люди, вот вас просят все, мужики, Помогите. все. Помогите! Помогайте нам, мужики. Тем, кому не чуждо. Вот. вот вскрытые, все режутся, все вскрываются, вот все просим помощи. Все, все вскрылись. Все режутся, все толку нет. Они нас убивают и продолжают. Сейчас в жилке убивают. Там. Стариков, инвалидов никого не жалеют. Здесь мы держимся из последних сил. Сейчас как только все догорит и они сюда придут добивать нас. Вот до, вот до чего доводит администрация ИК-15, город Ангарск, Иркутская область. Конкретно Верещак. И генерал еще. Все, отправляй. Новый Отправляй. Я пожар такой тушек. россии горюня. Так я говорю, куда их сейчас дедут И сейчас они куда щебятся. Люди обращения опять СК 15 город Ангарск, Иркутская область. Беспредел мусовской бьют всех, все вскрытые, ничего не помогает, горит вся зона. Посмотрите, помогите Потому нам чем-нибудь. Спецназов. М... На данный момент спецназ есть, предпринимает, предпринимает, бьют нас, используют гранаты, используют помповые пушки. Посмотрите, вот они все арестанты стоят скрытые. Ничто сделать мы не можем. Просим вашей помощи. Вот все безрезанные, на данный момент находимся на плом зоне спецназ к нам попасть не может, сейчас все договит и у нас будет беда. Тихо, вот. Нас будут убивать. Спецназ прорвается. Прорвается спецназ. Да, ну. Люди, помогите нам, пожалуйста, мы очень просим вашей помощи. сотрудник дпнк э, крутынов я из-за этого скрылся потому что милиция беспределит уже не в первый раз вот смотрите вот у меня побои душили меня я не знаю сколько может вот этот беспредел тут происходить прошу принять у вас какие-то меры